Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем читать стихотворение и говорить о стихотворении известного петербургского поэта, поэта 21 века Александра Семеновича Кушная. Стихотворение такое. Я сначала его прочту, а потом немножко о нем скажу. Так ветер куст приподнимал, Такой клубился белый цвет, Плеча касаясь моего, как если б Тютчев мне сказал «Зайдите, будет только Фет и вы, а больше никого». Так в темноте белел Жасмин, что полуношник, проходя, как в круг магически входил, и жизнь без следствий причин вдыхал, как вечность, обретя прилив счастливых юных сил. О чем мы будем говорить? Что могут мне они сказать, и что сказать смогу я им? О двух столетиях, может быть, Зачем же так их огорчать? И Тютчев скажет, Помолчи. Довольно коротенькое стихотворение, И состоит оно из трех стров. Давайте посмотрим, как оно начинается, И о чем эти стихи. Вы помните, что когда мы читаем, мы должны проникнуться чувствами автора, как бы промедитировать и погрузиться в эмоциональный строй стихотворения, для того, чтобы понять, что имел в виду автор, когда он писал. «Так ветер куст приподнимал, такой клубился белый цвет, плеча касаясь моего, как если бы мне сказал, зайдите, будет только Фет и вы». А больше никого. Начало стихотворения это описание природы. Очевидно, поэт увидел некий куст, который привлек его внимание и был настолько прекрасен, что ему показалось, что, наверное, вот такой куст мог бы воспеть тю -тю мог бы воспеть или фет. И ему показалось, что через вот эту природу, которую он видит, Прекрасную природу может произойти магическая встреча. А именно слово «магическая» у нас звучит в следующей строфе. «Так в темноте белел жасмин, что полуночь, полуношник, проходя, как в круг магический входил, и жизнь без следствий причин вдыхал, как вечность, обретя прилив счастливых юных сил». Полуношник – это очевидно лирический герой стихотворения, то есть это сам поэт, который ночью оказывается в саду. А вот эта тема ночная, она уже связана не с Тютчевым, очевидно, а именно со вторым поэтом, с Афанасием Афанасьевичем Фетом, у которого ночь была такой вот очень важной составляющей его творчества. Он очень любил ночные именно стихи писать и воспевал именно ночное время суток. И поэтому вот здесь эта тема так в темноте берел Жасмин, что полуношник, проходя, как в круг магический входил. То есть такое впечатление, что возникает таинственная магическая встреча, в магический круг возникает, в который входит Тютчев, Фет и наш поэт 21 века Александр Кушнер. И э, здесь мне хочется сказать о том, что поэт использует образы в этом стихотворении, которые должны были быть понятны и Тютчеву, и Фету, а именно э, образы их поэзии. В данном случае э, из поэзии Фета взято слово Жасмит, потому что у Фета есть стихотворение с э, Стихи о кузине, в котором как раз есть строчки о поцелуях у жасмина, у жасминового куста. Вот. Так что вот эта тема белого жасмина, она взята из поэзии Фета. Надо сказать, что для Тютчева слово «жасмин», оно, может быть, так не фигурирует в стихах, но в Муранове, в имении Тютчевском, там рос Жасмин, и сирень, и жасмин. И вот Жасмин как раз упоминает дочь тючева, которая как раз вспоминает о том, что вот в имении прекрасные росли и сирень, и жасмин. И вот эта тема возникает в данных строках. Лирический герой ощущает, с одной стороны, связь с вечностью, вот это вечное... Тема звучит «Вдыхал как вечность, обретя». С одной стороны, поэт дышит вечностью, а с другой стороны, он обретает юные силы, счастливые юные силы, потому что он общается с великими с предшественниками своими, которых он, видимо, очень любит и ценит. И дальше, после того, как они оказываются уже в этом магическом кругу, три поэта, вдруг у Кушнера возникает мысль, о чем мы будем говорить? Сможем ли мы понять друг друга? Ведь между нами 200 лет. О чем мы будем говорить? Что могут мне они сказать? И что сказать смогу я им? О двух столетиях может быть. И вот здесь возникает понимание, что два столетия э, – это трудная очень э, судьба, это какая-то трудная история России, русская история. И Кушнер завершает стихотворение такой строчкой дальше. Зачем же так их огорчать? То есть огорчать он их никак не хочет. Он считает, что то, что он бы им рассказал, вряд ли бы обрадовало Тючева и Фета. Тючев, как вы знаете, был сторонником самодержавия. И вряд ли бы ему понравилась да, революция, э, даже три сразу, да, революции, которые пережила Россия в 20 веке. И вообще вся история, да, трудная история 20 века. О чем мы будем говорить? Что могут мне они сказать? И что сказать смогу я им? О двух столетиях, может быть, зачем же так их огорчать? И Тючев скажет помолчим Финальная строка самая замечательная во всей строфе, потому что в ней, как бы кушнер находит для себя решение. Если поэты не смогут понять друг друга, если нельзя рассказывать о очень сложной истории 20 века, со всеми ее катаклизмами, революциями, войнами и прочим. Как же они будут говорить Руссову? И вот эта тема Тютчев предлагает помолчать. Почему возникает слово «помолчи»? Оно из поэзии Тютчева. Если вы помните знаменитое стихотворение «Силентиум» «Молчи, скрывайся и таи все чувства и мечты свои, Пускай в душевной глубине встают и заходят они, а Безмолвно, как звезды в ночи, Любуйся ими и молчи. Вот эта тема молчания, молчание, которое выше слова, и молчание, когда тебя, может быть, не до конца поймут, или когда нужно прочувствовать, может быть, задуматься и наедине со своей душой побыть. Вот эта тема молчания, она была в поэзии тючева, она звучала и в поэзии другого поэта Осипа Эмильча уже в 20 веке и в 21 веке. В своем стихотворении о стихотворении тючева вспоминает Александр Семенович Кушна. Молчание, но молчание в магическом круге. Молчание, которое соединяет трех выдающихся поэтов. XIX века и нашего поэта 21 века. Я хочу обратить ваше внимание на слово ⁇ помолчим ⁇ Вот вы посмотрите, как поэт обходится без лишних слов. Он бы мог написать ⁇ Мы помолчим ⁇ а он использовал определенно личное односоставное предложение, в котором это ⁇ мы ⁇ пропущено. И вот это ⁇ помолчим ⁇⁇ короткое слово, которым Кушнер заканчивает свой разговор с Тючевым и Фетом. Как бы от лица Тючева помолчим. Давайте и мы прочитаем стихотворение еще раз и просто помолчим.